Есть. Есть. Потом включаем зажигание. Два раза мигнуло. Значит закрепилось. Опять же у нас моросящий пульт. Заработал и новый пульт. Если хотите такой пульт, приезжайте, сделаю. В комментарии, кому что непонятно, можете ничего не писать. Не нравится, находите другое видео, смотрите там. И заводим автомобиль. А теперь попробуем закрыть на пульт. Она у нас, по-моему, не открывается, да? Из салона. Да. Все. То есть если у вас пульта не будет, это комплектация такая, за ручку вы ее не откроете, надо только отмычками через личинку открывать. Ну, лишь чтобы замки работали. Ну, в общем, вроде все понятно, да? Это какой у нас...